Всем доброго времени суток. Хотел по поводу комплекса АСА травматического пистолета, по поводу его универсальности, что там у нас мы можем стрелять травматическими патронами, светошумовыми, сигнальными, и еще можем, в принципе, аэрозольными, аэрозольными патронами стрелять. Вот, сейчас хочу попробовать. Это у нас перцовый, получается, перцовый баллончик. Для PB2 это 18 на 55 у нас калибр. Сейчас вот мы... Он такой легкий катридж то есть если травматические остальные патроны, они у нас идут в, в алюминиевом толстом, в толстой гильзе, то это совсем такой легкий пластиковый катридж Сейчас вот попробую с 5 метров в листа А4 попасть. Ну, посмотреть вообще какой эффект с него. Его зарядил, сейчас мы не 4 ну здесь да, рассадит даже наверное, чуть чуть меньше 5 метров посмотрим по ну я думаю звук не очень будет сильный да херня полная конечно даже не, не долетела и она не распылилась, а просто каким-то каким соплями по всему по всему пути <смех> Раскидала Вообще, конечно, попала и сюда какая-то это... Затычка какая-то, козюлечка Ну, блин, не знаю Мне кажется, больше все на ноги То есть лист А4, он на уровне лица Где-то ну, метр семьдесят, метр восемьдесят Если человек Знаешь, попробую второй Второй патрон это использовать Зарядил второй патрон Вообще, конечно, с первого всякие сопли Тут э, льются, вылились на На пистолет Надо будет... Попытка номер два Опять же, в этот лист Ну, не знаю, конечно Фигня полная Это, Ну, вообще, вообще Сейчас вообще не выстрелим. Блин, вообще жуткая вещь. Сейчас попробую поставить его, может, в другую, в другой отсек. Еще попытка номер три из этого резольного баллончика поменял уже где-то с метра, поменял их местами, поставил два этих патрона, они все равно бестолковые. Но сейчас посмотрим, получится еще выстрелить из этой ерунды. А, ну вот. Один выстрел ну, ну, ну, вообще Лучше, чтобы она выстрелила, выстрелила Не такими соплями это все, А, ну сейчас сейчас Ну вот как-то С метра более-менее получается Попадать Туда, куда нужно ну, Такая штука вообще под, под вопросом, сомнительная То есть, если больше расстояние там метров, то он летит просто ни, ниже туда, куда целитесь. То есть, если где-то метр восемьдесят э, с пяти метров, то все летит просто вниз туда. Все. Благодарю за внимание.